Бениамин Нетаньягу родился в 1949 году, в семье профессора Бенциона Нетаньягу, то есть Биби – настоящий профессорский сынок. Его отец много лет работал в США, они жили то там, то в Израиле, поэтому Нетаньягу совершенно свободно говорит на американском английском, и вполне ощущает себя в Америке как дома, и естественно ему это помогает поддерживать хорошие связи как с американскими политиками, так и с американскими евреями. На момент своего 18-летия он жил в Америке, но приехал в Израиль, чтобы призваться в армию. Служил Беньями Таньягу Сайрет Маткаль, то есть в спецназе Генерального штаба. Это элитное спецподразделение, которое предназначено для обезрежения террористов и для освобождения заложников. Он участвовал во многих боевых операциях, в том числе в освобождении заложников, захваченного самолета авиакомпании Сабена, и получил там ранение. Естественно, он также участвовал во всех войнах того времени. В этом же спецподразделении служил его старший брат Йони Нитаниягу. Йони Нетаньягу в 1976 году руководил Саират Маткаль и погиб во время всем известной операции Антеби, когда израильский спецназ освобождал заложников, которых террористы посадили на самолете в Уганде. Йони Нетаньягу командовал операцией на месте в аэропорту в Уганде. И он же оказался единственным погибшим израильским военным в этой, со всех точек зрения, уникальной операции. Йонатан Нетаньягу был признан национальным героем Израиля и похоронен с высшими почестями на родине. Ну и лучи его героического имени, естественно всю жизнь подогревали и младшего брата, и во многом повлияли на успешную политическую карьеру Беньямина Нетаньягу. Хотя как вы понимаете Биби в этом отношении был ничем не хуже Йони. И точно так же рисковал своей жизнью во время несения службы. После пяти лет службы в армии, Биби уволился с звания капитана, и уехал в Америку получать образование. Он учился в Массачусетском технологическом институте на архитектора, потом учился в Гарварде, потом в Бостоне. Во время войны судного дня в 1973 году он оставил учебу, вернулся в Израиль и призвался в армию. После войны снова вернулся в Америку. Когда меня спрашивают, что такое патриотизм, и в чем он выражается, ну вот это и есть патриотизм, когда человек из сытой спокойной Америки едет на войну, чтобы защищать Израиль. В конце концов Биби занялся израильской политикой и вступил в партию Ликуд. В 1993 году он впервые возглавил Ликуд и стал лидером оппозиции, то есть на таком высоком политическом уровне он уже находится 28 лет. В 1996 году, после убийства премьер-министра Рабина, в Израиле были объявлены прямые выборы на эту должность. Вот уже все это я наблюдал собственными глазами. Борьба шла между двумя кандидатами. От левой рабочей партии избирался Шимон Перес, он был вторым человеком в рабочей партии после Рабина, и одним из главных инициаторов мирных соглашений с палестинцами. Ему противостоял Биби Таньягу от правой партии Ликуд. Обстановка на тот момент в стране была тяжелейшая. Теракт следовал за терактом, мирный процесс вел непонятно куда. Но левая пресса и телевидение упорно убеждали народ, что Шимону Пересу нет альтернативы, и что нужно воевать с террором, как будто нет мира, и что нужно бороться за мир, как будто нет террора. Они запустили такую активную пропаганду, что сами поверили в собственную победу и уже даже начали ее праздновать, посчитав первые голоса. Но праздник оказался преждевременным. И победил тогда Бенямине Тониагу. Вот с тех самых пор Биби долбается со всех сторон, и именно с тех самых пор мне и рассказывают, какой он плохой, и как нам надо побыстрее от него избавиться, чтобы зажить всем хорошо и счастливо. В сентябре 1996 года Бенямине Тониагу и Эгут Ольмерт принимают решение открыть для посещения туннель Хасманеев в Иерусалиме. Туннель Хасманеев. Это участок древнего водовода и улицы Хосмонейска и арданского периода, проходящий от площади у Стены Плача до вио де роза и находится в трёхстах метрах к западу от храмовой горы. Тогдашний глава палестинской автономии Ясер Арафат заявил, что израильтяне якобы планируют подрыть фундамент мечети Алякса, и таким образом разрушить ее, и освободить место для своего третьего храма. В Иерусалиме и в некоторых районах на территориях, находящихся под контролем Палестинской автономии, произошли серьезные беспорядки вооруженные столкновения. Арабы неоднократно забрасывали камнями евреев, молящихся у стены плача. В ходе беспорядков погибло 15 израильтян и 52 араба. Согласитесь, чем-то напоминает сегодняшнюю ситуацию. Как вы понимаете, туннель Хасманеев сегодня открыт. Туда каждый день лазают туристы, щупают древние камни. Всем все нравится. А мечеть Алякса где стояла, там и стоит. Но за это достижение, которым сегодня спокойно пользуются туристы со всего мира, кто-то тогда в Израиле заплатил своими жизнями. Естественно пресса жрала за всю это Нитаньягу поедом с утра до вечера. Кстати, уже в те годы я слышал от Биби речи о том, что будущее Израиля в новейших технологиях, и что нам нужно вкладываться во все эти хайты компании и так далее. Но на фоне кризиса 1998 года, и на фоне других проблем лично я на все эти речи не обращал особого внимания. Да и думаю, что никто особо не обращал. Но вот сегодня, спустя 25 лет, эти новые технологии стали для Израиля просто двигателем, который толкает страну вперед. 320 тысяч рабочих мест хай хайтеке и людей постоянно не хватает. Израильские стартап-компании пачками продаются в Америку за сотни миллионов долларов. Да и внутри Израиля на сегодняшний момент около 60 хайты компаний стоимостью более миллиарда долларов. И это больше, чем во всей Европе вместе взятой. Я не скажу, что лично Биби во всем этом принадлежит какая-то особая заслуга. Но я помню, как он 25 лет назад обо всем этом говорил. И все-таки, в те далекие времена, у Биби еще не было достаточно опыта и собственного веса, чтобы выдержать такое массовое давление со всех сторон. И через два с половиной года первого премьерства его такие успешно сожрали. Были объявлены перевыборы. От левой партии в этот раз пошел на выборы бравый боевой генерал Игуд Барак, и он достаточно уверенно победил. Правда, всего за полтора последующих года Игуд Барак вообще развалил все, что можно. Он бегал по всему Ближнему Востоку в поисках новых партнеров для мирных переговоров, он вывел войска из Ливана, что я впрочем считаю правильным решением. Потом он пытался отдать Голланы Сирии, что я считаю форменной глупостью. Потом они вместе с Биллом Клинтоном чуть ли не пинками загнали Ясера Арафата в Кэм Дэвид для подписания окончательных мирных соглашений, которых Ясер Арафат подписывать не хотел и не мог. Все это привело к еще большей эскалации насилия, и началась вторая антифада. В этот раз израильской армии уже пришлось воевать с теми самыми террористами, которых вооружили и привезли в страну их же израильские политики после подписания так называемых мирных соглашений ВОСЛА. Я считаю, что направление это все равно было правильно. просто личность Ясера Арафата явно не подходила для такой цели. Ну и в любом случае, на этой земле никакие изменения никогда не происходят легко и просто. На следующих выборах уже победил Арея Шарон. Он начал активную войну с террором, и в общем через несколько лет его подавил. Насколько вообще возможно подавить террор. К тому же ясер Арафат умер, что я считаю было исключительно положительным событием как для арабов, так и для евреев. В принципе, Арея Шарон был такой же правый агрессивный политик, которого пресса совершенно не любила. Но когда он начал строить заградительный забор, и особенно когда он вывел израильские войска и поселения из сектора Газа, то вся вот эта левая субстанция очень даже его полюбила. Что, впрочем, не мешало им постоянно под него копать, искали какие-то грешки у его детей, открывали дела и что-то даже находили, потому что уже после того, как Шарон впал в кому, одного из его сыновей и посадили в тюрьму. Беньямин Нитаньягу все это время оставался в партии Ликуд. Там был момент, когда Шарон крупно со вмешательством в курс доллара, начался серьезный экономический бардак, и в конце концов Беньямин Нетаньягу занял в его правительстве пост министра финансов. Надо сказать, что именно с этого времени, Началась реальная стабилизация финансовой ситуации в Израиле. Постепенно в течение 18 лет снижение учетной ставки, снижение процентов, снижение инфляции, повышение цен на жилье. Какая во всем этом непосредственно заслуга Биби, мне опять же трудно судить. Но с тех пор появилась идея, что Биби это хорошо для экономики, и всякие соответствующие мировые индексы всегда положительно отзываются на его присутствие во власти. Но тут я еще правда подозреваю, что после того, как Израиль вышел из Газа из Ливана, значительно снизились наши расходы на армию. И за 20-летний срок это тоже повлияло на стабилизацию экономики. В общем, так или иначе, везет тем, кто везет. В 2009 году Биби уже избрался в полноценный премьер-министры. К этому времени он уже стал намного более тертым калачом и научился держать встречные удары. Да и израильское общество за эти годы во многом изменилось. Но внутри государства существует множество различных сил и интересов, которые постоянно спорят друг с другом за влияние, и все это выражается в вечно возникающих коалиционных кризисах. И я бы не сказал, что это плохо, но вот такая вот у нас получилась демократия. И то, что Биби последние 12 лет при всех постоянных перевыборах и катаклизмах умудряется оставаться на своем посту, говорит только о том, что человек вполне находится на своем месте. При этом естественно количество желающих покричать что Акела промахнулся, и что его пора списывать в утель, с каждым последующим годом только будет увеличиваться. Ведь по сути люди не слишком-то далеко ушли не только от обезьян, но и от волков тоже.